Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Номизмат. Сегодня мы рассмотрим разновидности 1 рубля 2007 года чеканки. Данная монета чеканилась на обоих монетных дворах. Характеристики. Материал. Медно-никелевый сплав. Диаметр 20,5 мм. Вес 3 грамма. Толщина 1,5 мм. Для начала рассмотрим разновидности московского монетного двора. Монеты со значком ММД имеют два варианта реверса. Вариант с увеличенными буквами единицы является редким. Его цена 300 рублей. Иной вариант в отличном состоянии может стоить до 10 рублей. Переходим к разновидностям Санкт-Петербургского монетного двора. Изделие питерского производства имеет также два варианта оборотной стороны, то есть реверса, главное отличие которых заключается в толщине букв, но принципиального влияния на их стоимость это не оказывает. Стоимость в отличном состоянии достигает до 10 рублей обоих вариантов. Сейчас увидите сравнение на экране. Что касается браков. Экземпляр рубля 2007 года со смещением заготовки был выставлен на торги в 2015 году за 1000 рублей. И, собственно говоря, был тоже куплен за 1000 рублей. Монета, аверс которой отчеканен засоренным штемпелем на торгах в 2016 году, ушел в 1150 рублей. Также к ценным бракам относится брак-поворот. Такой брак в 2012 году на 180 градусов ушел за 1200 рублей. Наиболее частые браки у монет это расколы и выкусы. Полные расколы обычно не превышают цену в 200 рублей. Но если есть какая-то компоновка за засором штемпеля, то нумизмата могут предложить цену от 1000 до 1500 рублей в зависимости от состояния, а также значимости и видимости брака. 1 рубль 2007 года является монетным браком, чеканно-тонкой, нетипичной заготовки. Сейчас увидите на экране вес монеты 2,41 грамма при нормативе в 3 грамма рассмотреть можно по гурту и распознать также по гурту по толщине гурта если быть верным ну что ж дорогие дамы и господа я рад что вы посмотрели мое видео ставьте лайки подписывайтесь на канал